Всем доброго дня! Собирался другие ролики сделать. У меня там три идут на подготовке. Но вот решил сделать другой ролик пока. Меня тут на днях Валентин Дондор спалил у себя на канале. Я ведь плотно ж занимаюсь, как я вам говорил, азонатором последние несколько месяцев. А ролики я вам выкладывал, показывал, что и как, много экспериментирую. И считаю, что это очень важная вещь. Вот этот уже есть только с ним не делал. Ну вот, в чем была проблема. К сожалению, меня в нем сильно не устраивала Ну, компактность это хорошо. И ребята, которые разрабатывали Валентина Дендорфа, вот команда... Они разрабатывали специально, чтобы это был карманный вариант, удобный для индивидуального пользования. Но с этим возникала проблема. Тепловыделение большое. Я уже вам рассказывал, что 12 вольт, там на ТДА 7056, 12 вольт, 300 миллиампер, в общем-то 4 вата. Учитывая обычная аналоговая микросхема, она где-то в тепло отдает, ну, больше 50, даже под 60% все уходит в тепло. То есть разогревается оно, конечно, мощно. Поэтому там они и таймер делают там на 3-4 минуты, чтобы это недолго работало, не успевало разогреваться. Но меня-то это не устраивает. Я, конечно, этот таймер сразу выкинул. У меня все это напрямую работало. Но минут 10 поработает, уже этот корпус настолько горячий, что уже чувствовалось. К тому же вот это покрытие уже начинало течь. И внутри умножитель уже подстреливал, пробивался. В общем, много чего тут меня не устраивало. Это первое, то что большое тепловыделение, большое потребление. Соответственно, аккумулятора хватало на очень мало времени, который там встроен. Я он уже и такой на 6000 ставил сюда. Ну, а после модернизации уже поставил на три с половиной, потому что ну мало, мало. Для того, чтобы экспериментировать и работать, мне нужно по несколько часов им пользоваться. Ну, а постоянно подзаряжать тоже не дело. Опять же, когда заряжаешь, там модуль зарядки, он тоже нагревается и микросхема нагревается, выходит так, что просто все раскаляется. К тому же из-за этого начинается и тут проблемы и того, что слишком много тепла. В общем, мучился, мучился я с этим и вспомнил, что когда-то несколько лет назад было дело, я когда вот более-менее уже входил во вкус с фихевой медициной и сухиховой энергиями, и тогда тоже вот все размышлял, какой усилитель использовать для, для генератора, чтобы вот именно использовать более-менее и была мощность приличная, и потребление малое, ну и все остальное. Вот. И как-то заказал я несколько лет назад на Алиэкспрессе вот такой усилитель. И вот на ТП 3110 вот это вот на ПАМ-8610. Вот, позаказывал, ну ими экспериментировал. Думал, что-нибудь из этого выйдет. Но тогда я был тоже под влиянием вот этих вот сектонистов идеального синуса. И тоже, так сказать, старался придерживаться этого. И поэтому, ну, и мне много чего там не нравилось. Как-то я там повозился, повозился. Мне то, конечно, то синус не нравился, то как оно работает неустойчиво. В общем, проблем было много. В конечном итоге я как усилитель его пытался использовать. Он тут небольшой радиатор даже приклеил, хотя он особо тут и не нужен. Но когда на полной мощности, когда он 2 по 15 ватта все-таки на полную мощность если давать, то, конечно, он все-таки греется. Поэтому желательно радиатор ставить. Если разговор идет о мощности там, на 5 ватт, 10 ватт, то не требуется. В общем, закинул я эти модули все и вот в связи с тем, что я тут мучаюсь с попыткой нормально все это экспериментировать, проверять, испытывать, вспомнил, что у меня ж были эксперименты по этому поводу. А так как, учитывая, что вот эта система, она, в общем-то, синус, не синус, особо тут не имеет значения, какой тут будет синус, корявый, кривой, там треугольный, прямоугольный или еще какой с загогулинами, не имеет значения особого. Факт то, что здесь надо нам получить вот, поток ионизации и озонации. А уже вот вихревая энергия, она конечно должна быть более-менее такой приличной, но учитывая, что здесь всего нужно на 2-3 минуты этой системы для того, чтобы подышать немножко, то вполне пойдет и кривой синус. Поэтому я вернулся к экспериментам, достал эти все модули пару месяцев назад и вот решил поэкспериментировать. Взял вот ну, разные варианты схем я и пробовал. Ну вот кольцо использовал, ферритовое. Так же как и на тд 7056 в этом стандартном варианте было. Но вот использовал именно в разные варианты. Позаказывал кучу всяких разных микросхем. Опять же и на 8610 только уже вот не в таком виде, а в отдельном и на 31.10, на 88.71, 51.28 и OEP-8W. Вот такие микрушки. Мне они чем вроде как понравились? Тем, что вот габариты ну, вообще никакие. А по идее позиционируется как на 8-9 Вт. И работает от 5 до 9 Вольт, по идее. Ну вот меня это прельстило, одно и другое, и третье. Вот я по заказывал, они поприходили довольно очень быстро, и тут вот целыми днями и ночами я это дело все перекручивал. Но больше всего, как оказалось, самое оптимальное это вышел вот такой вариант на 8871. Здесь стоял конденсатор. Ну, электролитик, мне он не нравился, что я его тут выпаял, поставил керамику. Этого достаточно. На 300 кГц нам пойдет. В общем, самый лучший модуль оказался вот этот. По идее он на 5 ватт, но здесь нам нужно не 5 ватт, а вполне достаточно одного. А учитывая, что это он работает в D-режиме, то есть цифровом, потребляет он буквально... В общем, у него КПД около 90%, греется он довольно-таки мало. Вот здесь вот специально все сделано для того, чтобы выводить тепло вот сюда, на медную подложку. То есть используется вот задняя часть как радиатор. Ну и во всех этих микрухах то же самое. Они все используют обратную сторону, как теплоотвод. Там вот металлическая подложка под ними, внутри Здесь вот делаются специально сквозные отверстия, пропаиваются, и выходит, что как бы миниатюрный радиатор. Но если, конечно, нужно побольше мощность все-таки с него выдать, то он греется довольно-таки прилично. Но на 5 Вт его уже смысла нету. Ну, значит, по порядку. В общем, что у меня получилось. Вот с этих микрушек... Мощность получилась такая же, даже больше, чем вот с этих стандартных 7056, но потребление при 5 вольтах, она 5 вольтовая, всего 200, но ну, на повышенных мощностях 300 миллиампер. Но если сопоставимо, 200 миллиампер, она по мощности выхода энергии получается немножко больше чем на 7056 в общем на 7056 вот как стандартно если брать вот как я вам эти усилители уже все показывал разные там было у меня примерно 100 100 150 миллиампер на 12 вольт это где-то вот полтора два ватта грубо но из них получалось всего-навсего где-то 0506 ватта полезной мощности остальное шло в тепло ну, микросхема была большая, в общем-то, и маленький радиатор, и хватало, чтобы она сильно не грелась. Уже при больших мощностях, вот как здесь, в ситуации с азонатором, здесь было 300 миллиампер 12 вольт, соответственно, 4 ватта где-то потребления почти, и там требовалось уже серьезно тепло, это тепло выводить. Я уже там учился, ставил радиатор, вот по скринам еще могу показать, уже как тут только не определялся. Но в такой маленькой коробочке, тем более она должна быть закрытая, по идее герметизирована, все очень было печально. С этой же микрошкой вообще ничего не надо. Ни радиаторов, ни выводения тепла. Она греется буквально вот в этом режиме при 200 мА на 5 вольт, Она греется буквально вот у меня здесь... Сейчас вот около 30 градусов, ну, до 50 градусов в закрытом объеме. То же самое с этими микрушками. Но эти микрушки, они по 15 ватт, по идее, и, конечно, у них запас по мощности значительно побольше. И они работают где-то около 12 вольт. Некоторые из них и от 8 работают, вот от 6 даже. Вот это даже от 6, это от 8 может работать. То есть от 9 до 12 вольт можно варьировать ими играться. И выдают мощность они, вот, например, если брать 250-300 миллиампер, то же самое, как с вот, ТДА-7056, при сопоставимой мощности потребления они выдают в несколько раз больше мощность выхода. А греются, ну, почти не греются. То же самое, 50, ну, максимум 60 градусов, причем это все можно отвести эффективно. Я вот, например, когда на повышенных мощностях, то использовал керамические вот такие радиаторы. Они с клейкой подложкой. Вот, причем клей очень хороший. Приклеивается элементарно. И вот можно вот так вот прямо, потому что здесь вот все прямо. Приклеиваем. И отвод тепла отличный. То же самое, как и с этих. Тоже просто приложили в обратную сторону и достаточно вполне. Это если уже на больших мощностях. Я вам сейчас все покажу. Вот. А на 200-250 ну, мА этого сопоставимо достаточно, чтобы ну, обслуживать уже серьезные мощности. Я уже, так сказать, для моих экспериментов, конечно, был, было надо получить максимум, и у меня тут под 400 миллиампер, я даже вот с них беру при 12 вольтах, это уже, соответственно, мощность, уже по 5-6 по 6 ватт, а так как КПД у них под 90%, ну, все идет в энергию, все идет на выход. Но проблема уже в том, начинается вот, например, у меня вариант вот этот, вот сейчас тоже покажу, вот мне тоже подогнали уже с большим корпусом, как видите, отличаются по, по размерам. Вот этот образец, они, это мне вот дали тоже на испытание, это уже их не выход. Вот они такие вот могут уже продавать. В таком виде уже образец для продажи вот тут вот у них все уже работает так как надо но ну, я сейчас все покажу вот они мне такой корпус подогнали только белый я туда встроил трефиляр я вам говорил что буду делать трефиляр попробовать как он будет работать вот здесь вот оно по традиционной их системе то есть 4 провода но правда я не по 7 семь с половиной по 8 закинул метров получилось где-то 228 килогерц, ну здесь тут 300 все, около 300 килогерц только вот этот вот, то есть лишнего намотал фактически Тут вполне можно 7 на 4 метра крутить и они изменили, если в этом было, что просто провод вот так наматывался и закидывался то здесь они сделали вот такую заготовку очень удобную и вот такая система у нас получилась. Значит, я вот собрал такой макет для показа. Вот как тут есть. Взял из МГТФ толстого 1,6 мм. Вот такой вот. Сделал такого ершика. Вот здесь вот. Здесь почти 20 жил. Получается такой ежик. Здесь сделал кольцом Посеребряная медь. Типа жестянки, вот колечко. И вот умножитель вы знаете. Вот на такой оправе, соответственно, тор собран. И вот сейчас я показываю вам, например, как вот с микросхемой 8610. Вот на двух кольцах. Здесь стоит преобразователь. Вот такой вот. Тоже я вам уже его показывал. То есть здесь у нас на USB, micro USB, Входная часть для зарядки, а вот это уже можно регулировать там от 2 до 30 вольт напряжение на выходе. То есть, можно регулировать, вот как здесь, вот у меня сейчас 12 вольт стоит. И вот, опять же, сделал вот такой вот из пластика экземпляр. Его немножко пометил, чтобы было заметно. И вот теперь включаем. Здесь значит где-то около 300 миллиампер потребления при 12 вольтах. И вот что у нас происходит. Как видите, поток воздуха идет мощнейший. Я собирался там спирать, сделать такой типа прозрачный тубус, ну вот как здесь вот туннель такой сообразить, но решил, что так более эффективно все-таки будет смотреться, как видите. Вот. вот сейчас при мощности около 4 ватт здесь фактически ничего не греется. Вот немножко будет греться тор. Ну немножко. Вот у меня вот этот вариант, тут у меня вообще безбашенный. Он, тут поток вообще-то все выгоняет. То тут уже все на пределе. И вот мне пришлось вот толщину даже увеличивать, тут подкладывать, делать изоляцию более мощную. Вот, но здесь вот где-то 400-450 миллиампер потребления. Но вот этот поток, он просто уже сдувает. Это, конечно, для дыхания уже лишнее. Это чисто уже для других экспериментов. Вот с грибками, э, со всякими псориазами и все остальное. То есть эксперименты более серьезные и глобальные. Даже воду можно озонировать. Вот это вариант такой я вам показываю на 6 610 вот с таким модулем зарядки и преобразования и на 6000 миллиампер часов аккумулятор вот этот вариант на 3110 здесь я собрал вот на другом модуле зарядки уже с usb c более современная хотя здесь стоит чип старый на 4056 вот они тут все на 40-56, в общем-то устаревшая система. Греется он относительно много, сильно. Вот более новые ну, чипы уже, которые делаются для зарядки, они менее потребляемые, КПД у них повыше. Ну, тем не менее, вот смотрим. Сейчас это особо не важно. Вот на 3110. Здесь потребление меньше. У меня где-то, я где-то здесь 200-250 мА. Вот такой преобразователь тоже на 12 вольт. Видите, она чуть-чуть меньше тут отклоняет, но тем не менее поток приличный. И вот тут на 3000 мАч. Вот вам готовый генератор. Автогенератор полностью автономный, с зарядкой от USB. Этот резистор можно замерить, его, конечно, снять, поставить какую-то постоянную, чтобы. Ну, это уже детали. Ну, а чтобы было нагляднее, я вам покажу все-таки более такое. Значит, вот опять 86.10. Подключаем. Вот тут я сделал питание. Вот видно. 12 вольт, 250 миллиампер. И вот как у нас идет отклонение. Значит, если замерить температуру, тут вот по два кольца, тут у меня один буквально полувиток, тут два витка на вход. И если посмотреть, как оно греется, вот, например, смотрим. Вот у меня, видите, тут больше 30 градусов температура. Вот оно, правда, только начало работать, но тем не менее, вот оно под 40 уже нагрелось. Где-то до 50 оно может нагреться и все. Кому это не нравится, я говорю, можете вот... Но в данный момент 250 миллиампер. Если сделать там 300-400 миллиампер, она, конечно, будет уже греться под 60, и уже радиатор все-таки желателен. Но вот это оптимальный режим, хотя, конечно, он излишний. Вот я... Хотел вам показать на этих микрухах, но к сожалению я их сжег. Пока экспериментировал. Вот другой вариант. Вот видите, что тут сейчас вот делается. Видите, как оно ее выносит. Но 400 миллиампер я сделал. Опять же, ну что-то там греется. Но тем не менее. Так видите, все без радиатора. В общем, в закрытом, конечно, в закрытой коробке оно будет больше греться. Поэтому все-таки желательно вот при таких вот мощностях организовывать какое-то хоть малейшее охлаждение. Хотя все уходит в энергию. Вот такой вот мощнейший поток. Могу показать. Если защита не сработает. видите вот и тут и тут по сантиметру Да, расстояние между вот этим ершиком и кольцом где-то 22 миллиметра то есть оно на пределе если делать больше уже начинает умножитель простреливать вот еле теплая еле-еле даже на 50 градусов не потянуло значит вот эти при 200 миллиамперах конечно дают меньший поток но вот он оптимальный для озонатора даже 300 миллиампер если давать, уже многовато можно тут организовать, вот здесь вот опять вот маленькое колечко, видите, я ферритовое поставил вот здесь полувиток буквально с выхода показываю так внимательнее чтобы смотрели Вот два витка. Тут можете поиграться. Можно, например, сюда не один виток, а два витка. Здесь можно не, не два, а три, четыре, пять. Все это надо экспериментировать. В зависимости от колес очень сильно влияет разница, какие кольца. Вот я тут понабирал всяких разных. Значит, вот у меня еще со старых времен, абсолютно старых, еще когда на заводе я там оборонном работал, вот такие были импульсные трансоматоры мотали на таких тройных кольцах. Значит, чтобы их разделить вот на паяльник, ну, правда, 200-300 градусов ставите буквально на 5-10 секунд и вот, скальпелем раз-раз и все. И отделяется момент, если это необходимо. Вот я поотделял тут пачку, и вот они у меня тут стоят. Но вот эти, например, мелкие, они не очень подходят. Маловато их. Ну, если их два нанизывать, то подойдут. Например, если слишком диаметр большой, а надо как-то по площади это делать. Это уже ваше дело.